Друзья, мы идем в хлебушок, Время 6 часов. Давид попил с папой. Я еще глоток не сделала что-то. Ну, запаха нет, я понюхала-то. Завтра или сегодня вечером посмотрим. Смотрите, какая краса я вам хочу показать. Вон котельная нашей. Все птицы уселись. На самый верх да. Ждут дождя И вон какого небо красиво Хопа, сверкнуло И вон Оно сейчас подойдет скоро сюда О, Бяшкин, Барабашкин Коза Дерезата, где наша? Динара боится козла Он От радости не знает, куда деться Какая коза красота! Коза. Не бойся! Андрей, коза Дерезата здесь что? Нету? Коза Дерезата внизу еще? А, сам прибежал. я думаю, что? Стойте здесь пока! Чего? Я боюсь, Так мы-то здесь весь! Кто ударит? Кто ударит? Ничего не будет? Ударит. Не ударит Ой, Не стери моя... О, Папа сегодня О, он мою... хлебушок убирал Это уже Папа, дала, но мне... Ох, папа моя... дала. да? Он сюда заедет Уйди оттуда, там железка самая Короче, друзья, мы пришли вовремя мы конечно. Да. вовремя Чего? коз завели. главное вовремя коз завести. Остальное а все равно. Надоели, вот стоим под крышей, разделились. Мальчишки со мной, Даринка, девочки там. И да. она спать хочет. Дима, девочки, не трави. не промокает. Да. Там Ой, что, что? Да что ты рожа. Да ведь дедушка ставил. Что? Что-то упало. Зачем ее так раскрыла? Она спать хочет. Ну не надо так сильно-то, зачем? Она да? там что сделает? Да? Кто а это у нас? А? Что Она на камеру прям смотрит. Ага. Мамин третий глаз наблюдает за тобой, да? Тихо. Э, ножницы мои повесил, положил в мне, я в теплице пришла работать. у меня папа на лосо так я его... Они же острые, Дурчок. Первый раз постигу его на лосо. Давай тысяча рублей постигу на лосо. За тысячу да? Надо? Если ты мне дашь, да? Да. Ну Спасибо он пошутил. Ну ты трогай за ты. Тысячу, да? Я тебя в субботу или в воскресенье. Да? Ты да? Если ты дашь. Да прям на волосы попривет. Ты, ты мне скажи вначале, да, а потом побрею, да? В субботу или да. в воскресенье, да? Ты еще мало скажи брить. Ты сказал постригу. А за тысяч, да? Урах, что ли? А что? За пять ты и я постригуюсь, да, Дима? Ты? Ты? У меня это волосы. Что, дождь там не заканчивается, что дать да, греблянок? Нет, конечно Грибной чтобы... дождь, солнышко светит Дождик мотоцикл идет моется. Мотоцикл моется А то Диму просили, помой мотоцикл Да помой мотоцикл Завтра за грибами, Дима На чем? На а мотоблоке Я не поеду Мы поедем с папой Утра, если до дня не будет? Хоть бы было Ну а че? Я не хочу зато Ну ведь ненадолго? На два часа Ну было пару? Ну на пару Когда четыре часа ушли обед Да ну ты че гонишь то? А в десятом мы пришли Мама Ну? Сейчас папа видел, можно да, дать, зачем портишь Закончился, шпиону? закончился <реш> <реш> Закончился, <реш> ну, Вот испугал ты ее, мам, испугал Дима, перестань, закончился, не пугай <реш> Дима, будешь ты сам успокаивайся Закончился, да Закончился, да Закончился, но. Ну-ну, не толкай, сейчас упадет запачкает мне мою жилетку. Че? Чистый Что делаем-то, девчонки? Мы едаем. А что ты в грязи-то а, вся? Мама, сидите! Что, Давид одел? Да. Смотри, навоз кушала. Иди ты Это не навоз, это грязь упала, она, видимо, где-то. Разделение было. А ты это? хранишь, Кушает стоит. А ты же под маньку делал, да? Ох ты. Грибной дождь. Курица Я тоже здесь торчат. Да. Ну все, пока-пока. Все. Че? Дима, Амину а пугает? Что? По жопе дадим, значит. Чтобы Амину не пугал, ладно. А, встает. Сейчас она. Встала да. не орет, лежит, наверное, да, отдыхает. Вовремя, блин, забрали. И детям не страшно к ней подходить. Да коней кланьки-то не стороны не боялись. Ладно, а? рожек-то нет, да? Ого, хуже. Захлопала. Что там сама ходит-то? Дима ловить. хорош! А пенок же там? Вот дождь прошел, сейчас радуга такая красивая, вот она, две радуги целые, Дима как дебил, а, -а, а Как мы живем? А, грязь. Да, <смех> Дима. Я... Никого... О, смотри радугу, как хорошо видно. Во, какая красивая. О, какая красивая. У Давида Ксюша. Ты дебил? <смех> Идиот. Никого на улице нет. Мы О, у, у нет, нее тоже грязь теперь на ноге. Сейчас все пойдете в ванну. Все. Покажи, как <смех> ты ходишь, Дима. Ага, обычно я, ищу... я еще Да, я скажу, Давид. Давид. Пошел. Да, я скажу. Ну, пошел, пошел нафиг. сейчас Сейчас мы идем домой. Дима зажужжет, теперь будет где как всегда, бегаешь. А все Всем привет, Давид Люберк, Сюша. Да он, он? он ходил с какой-то Соней за ручку в детстве. Тебя, ты, ты, ты. Любит смотреть YouTube. Вадим знает, что он любит смотреть, и топ. От первого лица. Видео снимаешь? Да. Здрасте. А, вот это Да. А прилипло? О, вс. Костя, давай от первого лица поздороваемся. Всем привет. Нет, вот так. От первого лица. Прекрасно, а снимает. А где Витя-то? А, видео не отображается, А? Видео не отображается, что? Да. Давид любит Ксюшу. Он радует. Знает, что смотришь? У него сегодня даже потекли. Давид потек. Вадим сам это видел. А я сначала подумал, что тут. Это то Нет, не... Нет, у него туда, у него черный. Он приехал? Да. А эти? яма мотоцикл сломал. А там... Короче, вступление сломалось. И это... Выхлопная труба. ты ты Вот. Короче, сильно журжек. Конечно, ты газуешь Надо с ними. А? С ними от лица. Вот сюда засунь, копче вот и вот так и <рек> как это? Под мышку. <рек> да. Или на руку вот так призепить. А? Лучше на руку. <рек> Тун-тун-тун-тун. Камера. А, Костя? Кто? Передай привет Лесе. Лесе? А нас валишь в Да. <с <с <с Передай? Да Да Да Ну нафиг, ему да и Это чего? Я с ним Он пока, Леся Ладно, давай До свидания Давид Лебед, все ушло. Час, да! А туда беги, да, да! сюда мне камеру. Да, Да, Ты туда беги, дай срезай. сюда Мама, у тебя не срезает. Дай сюда мне камеру, мне камеру. Вот. Да. новую кофту Гуччи купили Сколько? Я а витам. что там? Замаш? замажешь? Вот, иди с папой. Иди, иди по лужам. Ты там увидишь, что мы там засняли? Я говорю, Дима, что-то там с другой семьей нашел. видишь? Она не снимала. Не снимала? Да ладно, шучу. <м gospel> а! Снимать, -а! а -а -а! как я полуже иду. Дай я иду полуже. Динара, ты дурочка в кроссовках. Привет, а? На? Да нет. Ты дурочка, мы ноги моем. Ты -то зачем так кроссовки моешь? Пошли.